Рецепт приготовления рыбного блюда. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Дороду почистить, выпотрошить, хорошенько промыть снаружи и внутри обсушить. Нагреть духовку до 190С, накрыть противень листом пергамента, положить. Нагреть духовку до 190С, накрыть противень листом пергамента, положить. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда Рыбы дорады, 2 штуки Лимон, 1 штука Лавровых листа, 4 штуки Оливкового масла, 70 мл Молотые паприки, 1 столовая ложка Соль, 1 штука По вкусу, количество порций, 2 Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх Если нет, то палец вниз